Завершена еще одна процедура семейного банкротства, когда супруг и супруга были признаны несостоятельными банкротами, и в отношении них были применены последствия в виде освобождения обоих от обязательств перед всеми кредиторами. Что характерно было для данной процедуры, это то, что супруг и супруга были признаны банкротами, соответственно, в арбитражном суде города Москвы и в арбитражном суде... Московской области Данная ситуация никак не описывается Законом о банкротстве То есть по закону Необходимо дела о банкротстве Объединять Однако что делать, когда супруг и супруга проживают В разных регионах И при этом одновременно в отношении них Проводится банкротная процедура В законе это не указано Данная ситуация не прописана И в отношении данного такого Правового аквума в отношении супруга процедура велась в арбитражном суде города Москвы и в отношении супруги процедура велась в арбитражном суде Московской области. Тем не менее, процедуры обе завершены с освобождением от обязательств обоих супругов. Теперь у данной семьи, у которых есть на несовершеннолетние дети, которые попали в трудную тяжелую жизненную ситуацию и обратились к нам за ее разрешением, Начинается жизнь с чистого листа. Обращайтесь к нам. Ваша юридическая компания «Русская опора».